Главная ошибка современного человека состоит в том, что он думает, что он живет в окружающем мире. На самом деле, то, что мы называем «я» и собственной личностью, живет внутри нашего мозга, внутри нашего бессознательного. Вы наверняка пробовали управлять своей жизнью на ручном управлении, осознанно, дисциплинированно и силой воли. Как долго это может продлиться, как долго вы можете придерживаться диеты, водить себя в спортзал и быть внимательным и аккуратным в собственных отношениях? Через некоторое время достаточно не доспать, расстроиться по какому-то поводу или столкнуться с неожиданной проблемой, и мы обнаруживаем, что тут на арену выходит мозг, который начинает управлять нашим поведением, основываясь на автоматических шаблонах. Все это приводит к ситуации, когда неудачники ставят цели и добиваются их, а победители строят системы. Потому что вы можете поставить себе цели, добиться ее, вы можете построить карьеру. Но когда изменится законодательство, возникнет очередная пандемия и придет искусственный интеллект, вам нужно будет начинать сначала. И то, как вы пройдете этот путь в следующий раз и снова и снова, зависит от того, насколько хорошо обучен ваш мозг. Какие автоматические шаблоны вы создали в нем? Может ли он поддерживать тот уровень качества жизни, к которому вы привыкли? Идея состоит в том, что вам нельзя тратить время и силы, свою драгоценную осознанность и дисциплину на то, чтобы строить свою жизнь. Вам нужно строить мозг своей мечты, который будет поддерживать и воспроизводить то качество жизни, которое вы хотите. Особенно это касается здоровья, ведь многие процессы, со здоровьем связанные, они хранятся в нашем бессознательном, они не управляются нашим сознанием. И в современном обществе мы знаем, что существует большое количество обучения для первого внимания. Школы, вузы, курсы посвящены тому, чтобы давать нам списки, объяснения, понимания. Это очень переоцененные знания. Потому что, да, вы можете знать, как вода закипает, но ваше понимание закипания воды не может вскипятить воду. И есть огромное количество практических действий, вы можете делать их без понимания, которые могут приводить вас к результатам. В сфере финансов, в сфере взаимоотношений, в сфере построения карьеры и улучшения собственного настроения. Потому что в жизни реально только поведение. И наша задача – научить наш мозг, как поддерживать нужные виды поведения. Я Макс Котков. С 2001 года я веду семинары, индивидуальные консультации и онлайн-курсы, посвященные тому, как переобучать свой мозг как настраивать его. Ведь когда мы говорим «я боюсь», «я тревожусь», мы не имеем в виду свое сознание, мы имеем в виду, что с нами это происходит. И, конечно же, здесь нужно научиться успокаивать свой мозг и учить его большему оптимизму тому, как поддерживать хорошее настроение, тому, как строить правильные планы и настраиваться в правильное состояние. Именно по этой причине я сделал состояние своей главной профессии – Потому что если вы можете управлять собственными состояниями, вы лучше ведете переговоры, вы лучше пишете программы, вы даже салат можете порезать лучше, когда вы находитесь в правильном состоянии. Моя работа состоит в том, чтобы предоставить вам инструменты и предоставить вам понимание и умение того, как обучать свой собственный мозг и получать новые результаты так, чтобы он следовал вашим целям и поддерживал вас в ваших интересах. Я называю это переизобретение жизни. Потому что самый главный вопрос, который стоит перед нами сегодня, это не вопрос, как купить еще одну машину, следующий iPhone, еще одну квартиру. Это вопрос, что я хочу от своей жизни, что я буду называть прожить свою собственную жизнь так, как я ее хочу. И для этого нам нужны новые инструменты и новые возможности. И как только вы обнаруживаете, что некоторые качества, которые вы считали качествами своей личности, можно изменить. Можно улучшить свое настроение, качество внимания память, способность быстрее обучаться, способность лучше общаться с людьми, вы вдруг обнаруживаете, что вы можете ставить более интересные, амбициозные цели, делать что-то по-настоящему классное, то, что наполнит вашу жизнь. Потому что истинной валютой жизни являются мгновения. И вопрос состоит, сколько пустых мгновений и сколько наполненных мгновений есть в каждом дне нашей жизни, в каждом часе нашей жизни. Приходите, будем переизобретать вашу жизнь, основываясь на достижениях современной нейронауки и многолетней практики.